21.08.2019 года мне поступил звонок, что нашего товарища хотят отключить от газа. Необоснованно. Мы собрались с товарищами и поехали на данное мероприятие. Ролик про это смотрите. Здравствуйте! На каком основании приехали? Скажите На мне. Суд а? Суд Кто решение в суд подал? Где? Да, решение где решение, решение суда, суда какое-то есть? Нет, нет. У меня все документы. Ну, да, покажите какие-то документы. Отключать, да. вот. Покажите решение суда. Решение суда спрашивайте у вашего абонента а у вас, ну, Я знать не знаю, не есть, Копия? Ну, копия какая-то есть у вас? Копия, копия решения суда есть? Ваш абонент обязан Влад, был взять Ладно, отдай это самое Денежку отдай какие Документы? Какие документы. Ждем полицию. Что, предъявите мне ваши документы Мои документы? Да. Сейчас я... Нет, а вы кто, на каком основании Вы меня документы можете оставить? Ну, я это я что? представитель Госпрома а есть какие-то а документы? Я, есть какие-то документы у вас? Я предъявила. А я, я господите. У вас какие-то а документы я... есть? Вы на меня не перебиваете? Вот я, я не могу разговаривать. Вы просили, с двумя вы просили сразу я вам показываю. Филимонов, это меня ничего нет у меня как бы. Что не это? что как, что, бы, что удостоверение как, что а Я, я приста... вам тоже я удостоверение при... предъявляю, что я Но. работаю в А я Где написано, Бога. что вы работаете в государстве. Будем, да. будем, да. да будем стоять и ждать полиции. Я Дальше, вы еще не выросли, чтобы... Молодина я вам показывал удостоверение. У вас настроение плохое, вы решили Что? А почему вы пришли на мою землю и требуете Что? то мы от вас лично Права ожидания. кто вам это дал? А, это моя земля. Показать? Показываю. Документы на землю. Вот. Между мной и Богом нету больше никого. Это не СССР, это союз. Моя, это земля. Не моя земля. Я вам говорю, между мной и Богом не должно быть человека. Это потому что я международными законами защищаю. Здравствуйте, прокуратура. А, а нам бы надо это прокуратура. Нам надо бы самое вызвать полицию мы или как? Мы в полицию мы не, в полицию мы не мы можем никогда звониться. Вот поэтому и звоним вам. Я говорю, мы просим, чтобы вы освободили. Причем есть полиция. Полиция здесь... Вот, вот в том-то вот том и дело, давай. что по адресу, потому я что вы в полиции смотрите, правильно? А мире, как вы можете? Я принесла к Какому к другому? Какому он, так, он такой же... Я вы кто? я представитель Союза Комендарных а, Союзов. Да да да, да, да, да, да, да, да. Международный закон. По декларации он защищен 200. законами международными. Мы сейчас составим протокол против вас. И будем разбираться. А, я не записал, мне нечего не записать. Спокойно. 235. Подождите секунду. Вы думаете, что, к чему это приводит? К тому, чтобы народ поднять друг на друга. И сейчас нас драконит то же самое. А мы не хотим никаких революционных потрясений. Нужно объединяться против этой ИГО вот этого, которая напала на нашу Родину. Что ты им объясняешь, что замк... Здравствуйте, а, мы я вот друг звоню в полицию в, в городе Конгуре. дозвониться не могу при этом мы не понимаем, а, С трех-четырех друг... телефонов мы звонили, не можем дозвониться вы... Или трубку сбрасывают, или просто трубку вот вот не берут друг Это во-первых Во-вторых, у нас а, здесь инцидент, друг происходит. А, инцидент происходит Инцидент происходит, говорю Приехали к человеку, но мне сказали вам позвонить и рассказать всю ситуацию, да? Я правильно делаю? Угу. Вот, это в городе Кунгур, село Плеханово, улица Дорожников 22, звонит вам Что вы делать, председатель вы исполнительного станет? комитета Что вы города кому Кунгура. Вы когда полиция на сторону народа станет? Кому вы побежите? Угу. Кому? Вот ко мне, город Кунгур, село Плеханово, там, за ЮМЕЯ, заступаю, улица Дорожников, 20. 20. Я вами, я 20. Я я Павел Владимирович а Филимонов. Ну, приедет полиция, я сейчас все покажу. Мы приехали к абоненту к одному, вы группа поддержки, пожалуйста, это ваше дело. Наша земля, наши Мы не Мы не, но не ваши правила. Объяснять. Это наша земля и наши Пожалуйста. правила. Нам не я надо на наши. Ну, якобы газовая служба, но не, надо, угадать, не, угадать, не угадать. предъявляют документы. да. Никие документы не предъявляют. Документы я, предъявляют. я предъявила, Ну не я не зафиксирую. знаю, вот утверждаю, что газовая служба все две девушки. Ну, надо да, надо все снято Все снято на видео. Но они не могут доказать эти нарушения. Ну якобы э, какой-то долг. На самом деле все у нас на чеки есть, все это есть. Да, то приеду, э, мы значит подавали Хорошо. через его Да да да да. да. А мы э, да мы писали ну, да, через его значит. Поручение Газпром. в некоторых как вопросах Газпром, написано было это 8 июля 2019 года, идет, придется, да. но этом, до сих пор никакого ответа не пришло. Керезов это Газпром, вы вы вы генеральный вы директор руках, Газпром, межрегион Газперм. Вы только что сказали, вы вы сказали вы только что Газпром не в руках у народа находится это вы стоите и что-то разводите так вы на моей а земле на на находите? Да. ну хотя бы э, вызвать какого-то участкового везде сюда или просто-напросто просто мы отсюда не можем да-да-да я, за я знаю знаю. но в дежурную часть можете позвонить я сказать что сказать, здесь так и так идет я не отрицаю ничего а сейчас, мы, мы, мы звоним но не можем дозвониться да да да, да, да, да. да. с вами За деньги. Ну, за 20, хорошо, 30, хорошо, спасибо за 50, большое. За 50, это 20, это наш, наши телефоны, кунгурские да, да. или там, э, пермские? Пермские. А, все понял. Глав, ну, Главное это, управление. Вступает. Все понял. понял, понял, понял, понял. Все понял, угу, хорошо. Угу, спасибо. Пришли. плеханова Да. Нет, я председатель исполнительного комитета Совета народных депутатов города Кунгура. Да, да, да, да, да, да. Нет, такси, Саня, наверное, приехал. Хотят отключить человека от газа. Да, да, да, хотят отключить от газа человека. Ни на ком основании. Да, да, да, да, да, да, да. От, отключить. Я не виноват, что сотовая связь, так где сам переводит слова. Но никто не приехал, нету ни одного наряда. Попов Владислав Анатольевич. Да конечно, я, я, через Пер... я только через перьм дозвонился до Кунгура. Это вообще нонсенс. Ну и что бы вам делать? А, ждем. Ждем тогда, да? Хорошо. Хорошо? Хорошо, хорошо. Хорошо, спасибо. До свидания. Да, приедут <свят> да вы чисто по-человечески можете предоставить хоть один документ какой-то все пожалуйста к руководству вы об этом сами прекрасно знаете все ну, пожалуйста Мне предоставьте вот... нет документ. вы вы никто как это я не? Никто... Как это вы, вы абонент? Вы, я Мы человек? приехали к вам, вы человек? Да. Нет. Все, да пожалуйста. Я не человек. с полицией, будем да. только. А -а -а. Ну смотрите, дело ваше. Читать. Конечно, нет. Все. Решил да? тогда. Ознакомиться, то можно ему. Ну, вот пусть он подойдет, я ему дам. Позови его. О! Не, не, ознакомься, вот. Я сфотографирую. Можности? А есть? У вас. У, меня, он, у нас два контролера и два слесаря. Там все подписаны. Агрессия. Какую агрессию? Со на, своей территории, да. На, на видео все снято. Ну все и слава богу. Тогда я пишу абонент от подписи отказался. А мы сейчас напишем проникновение на частную собственность. Хорошо. Так Хорошо. держите. Хорошо. А еще какие-то документы есть? Документы? На отключение, то есть а у вас что? а под вы, куда? вы куда, вы куда-то поехали? А, есть у вас с собой. Потом полиция с вами вы, Погодите, поли полицию дождемся, все равно вы сейчас место преступления. С а, нет, вы по вы покидаете место преступления, вы знаете об этом? Хорошо. Хорошо? Закон. Ну, ну, ладно, хорошо, хорошо. Да, хорошо. Здравствуйте. Попов-то Владислав. Сейчас подойдет. Ну вызывал. Вызывал вообще-то я, да. Ну я а вам сообщаю, что это доверенные мои лица. Саш, поговори тогда с... Самое. Саша! Кто доверен, вот Александр. Вот доверен. с Александром давайте поговорите. Александр, поговори. Почему, Нет, почему сообщение ты делал? А -а -а. Нет, давайте протокол составлять. По о, каком, о каком объяснении вы хотите объяснение с меня брать?